К концу 2020 года Государственная Дума планирует принять законопроект о возможности расширенного применения биометрии и уточнении требований к ее безопасности. То есть идет разговор именно о легализации того, чтобы можно было авторизовывать человека, то есть удостоверять его личность именно по этим биометрическим данным. Как сказать, платформы, целоплатформенные решения. То есть не частный случай, который по всей стране. Именно платформенные платформе на широкие решения, прямо в конкретных секторах э, там, жизни граждан или в секторах экономики. Уже сейчас в Москве работает система распознавания лиц, а банки используют биометрическую систему для верификации. Такие системы сильно используются, и они ну, работают на разных моделях. Самая популярная модель – это модель нейронной сети. У нас происходит э, обучение на известных данных, на математической модели – и как бы эти данные, ее модель настраивает. И после многократных э, этапов обучения она начинает уже э, ну, вот, распознавать новые данные. Но для этого она должна узнавать человека. Отношение к этому законопроекту у людей неоднозначное. О, ну это уже совсем такие новые технологии. Ну в принципе, может быть интересно, надо посмотреть, как будет в действии. Думаю, что отношусь отрицательно, потому что эта информация может утечь куда-нибудь... Куда не нужно. С одной стороны, удобно, а с другой стороны, как-то ну, получается личные данные везде будут. У нас и так и так биометры уже есть. Допустим, когда с мы проходим, у нас тоже биометры берут. Так что в любом случае все данные есть. Ну, пусть так просто легче будет оплачивать. Росстелеком планирует обеспечить готовность сервиса к промышленной эксплуатации к моменту принятия соответствующих законопроектов. Сейчас к запуску готовится оплата по лицу в сети магазинов Лента это должно, в принципе, сокращать э, время обслуживания каждого клиента. Вот, то есть, на самом деле, вспомните, насколько быстро мы, э, например, за последние несколько лет приучились платить картой, при этом, как это называется, платежная система, при, прикладываете. А я уверен, что мы очень быстро приучимся, и даже некоторые, некоторые э, наши граждане, они отвыкнут, в принципе, носить, возможно, э, платежные, Плюсом этой системы является ее бесконтактность, что особенно актуально во время мировой пандемии. Личность, вы как сказать, касаетесь ничего. То есть, если я достаю паспорт, отдаю паспорт, да, или карточкой провожу по терминалу, или что-то еще, то я там соприкасаюсь. Но несмотря на все названные плюсы, использование биометрии связано с определенными неудобствами. Сейчас э, вы можете воспользоваться чужой картой своего какого-то родственника. Дети пользуются картами родителей. В данном случае здесь вообще невозможно будет э, подобная операция. Помимо этого, использование биометрических данных не может обеспечить стопроцентную точность. И, ну, известные, как бы неточности. Например, близнецы, да, и, например, э, бывает сложное срабатывание, ложный отказ, когда человек вроде это он, но на самом деле это не он. Ну и там, и сейчас в время, Введение этой технологии принесет как отрицательные, так и положительные изменения. Ведь с одной стороны появятся нарушители этого закона, а с другой стороны это однозначно упростит жизнь людям и создаст возможность реорганизации профессии. Кристина Надыршина, Ленардо Вильтьяров, Универньюз. Ньюс.